Фух, вот и подошел к концу 2017 год. Теперь я могу себя порадовать, сыграв в какую-то игрушку. Целый год я мечтал играть в GTA 5. И теперь моя мечта сбудется. Так. Так, вот это вроде бы хороший сайт. Вирусов на основном точно нет. Вот даже Путин есть. Инфа сотка, это сайт хороший. Итак, скачиваем. Игра скачивается целых 5 часов. Но ничего, все ради игр. После двух часов установки меня что-то смутило. Процесс вообще не продвигался. Как было 0% установки, так и стало 0% установки. А еще была надпись ⁇ Осталось времени в вечность ⁇ Странно. Спустя 16 часов. Спустя 16 часов я хотел совершить суицид. Смотрите, 115% загрузки, а игра продолжала устанавливаться. И времени все еще вечность. Странно. Зато хорошо, что игра установилась на 500 тысяч процентов установки. Это буквально уже спустя 4 месяца. И вот я захожу в игру, и лишь бы вы слышали, как шумел мой компьютер. <музыка> После долгой перезагрузки я все-таки решил еще раз сыграть. Так, стройка я переполох. В город.